Добрый день, мои друзья, коллеги, очень рад возможности встретиться с вами. Мы только в прошлом году начали говорить и осуществлять реформу Совета Федерации. Уже значительное отряд свежих сил верхних баллов пополнился. Есть все основания надеяться на то, что в этом году мы активно завершим. Должно сразу же сказать, что самая идея, которую мы собирались обсуждали с самого начала, заключалась. Мы думали на различных вариантах. Самая идея заключалась не только в том, чтобы абсолютно обеспечить принцип разделения властей, хотя и это важно. Но прежде всего мы думали о том, как улучшить качество верхнего партнерства, в частности, и СССР в целом. И пришли к поводу о том, что нужно найти баланс между положением, когда представители регионов будут, конечно, думать о том, будут озабочены решением региональных проблем, но в то же время смогут работать на профессиональной основе и понимать текущую проблематику всей страны, понимать ну, приоритеты развития всей страны. В этом смысле, конечно, руководителям регионов достаточно сложно совмещать две эти серьезные проблемы составляющие политические направления, непосредственно работать с регионом и заниматься культурной деятельностью. Мы очень надеемся, что вот такая конструкция, которая была найдена, хочу это подчеркнуть, целиком полностью укладывается она в действующую конституцию. Это наше совесть, я не могу сказать, что первым составом Совета Федерации члены Совета Федерации в прошлом создавались, это можно сказать, а вот это изобретение, оно далеко полностью укладывается в действующий институт, что настолько крайне, крайне важно. Вот э, я упомянул о составе Совета Федерации, который был тот, Хотелось бы сразу обратить ваше внимание на то, что Конечно, вашим коллегам было достаточно сложно работать совмещать и совмещать отгроном в общую деятельность, но тем не менее на работе было сделано много. В общем, мне не хотелось, чтобы покупал какой-то сбой при передаче, как говорит БАРТО, чтобы не наступил сбой на законопроектной деятельности. Акет достаточно большой законопроект законопроектной деятельности, АКУМИ. Правительство все активные и активные работы над, над, над, над проектной деятельностью, над, над, над вот этой сферой. Mm -hmm. И а, я очень надеюсь, что вам удастся наладить хорошую деловую атмосферу как с коллегами и в правительстве и в государственной группе. Это очень важно. От этого зависит будет результат нашей работы. И здесь, конечно, есть приоритеты, это ближество приоритет, кодекса, и продовольствуют, земле. Вот непосредственно те проблемы, которые касаются обеспечения вашей, вашей, вашей работы и вашей нужно конечно, внести и в соответствующие изменения, которые Как, как? Через этот, если, если прежде не в определенной программе, то ясно, что вы, не будучи руководитель регионов, должны иметь возможность средовоходности осуществлять возложенные на вас и, и пользоваться соответствующими инструментами. Есть области деятельности, которая средовоходности исключительно возложена на вас. Я имею в виду, прежде всего, мне кажется, что деятельность безопасности государства. Очень надеюсь, что в этой сфере большинство будет работать и с Союзом безопасности и правительства, в том числе и, и это касается такого важного аспекта как поддержания международного мира. Мне хочется держаться. А сегодняшнее руководство Совета Федерации Люди, которые уже давно и в этой сфере. на Я убежден, что для того, чтобы легко и естественно